День добрый, дорогие друзья! Я Игорь Черноусов, я менеджер каналов YouTube. Я занимаюсь продвижением каналов на YouTube, созданием видео, продвижением видео. Работа мне очень нравится, и эта работа перспективна. Почему? Дело в том, что видео является наиболее эффективным способом привлечения теплого целевого трафика в ваши проекты. И по сравнению с другими видами рекламы, реклама через видео практически бесплатно но чтобы ролики которые вы выкладываете на youtube приносили вам целевой теплый трафик вам необходимо кроме грамотной оптимизации этих роликов эти ролики подтолкнуть сделать им такой Бинок. выполняется это с помощью различных техник методик и используются различные сервисы я постоянно тестирую какие-то новые появляющиеся сервисы которые создают активность для видео с помощью просмотров сделанных живыми людьми потому что ботовые просмотры это уже позавчерашний день и вот один из таких сервисов я вам сегодня покажу сервис который предоставляет компании СНГ занимается на продвижением не только видео, но и сайтов, но меня естественно интересует раздел видео. Работает все очень просто. Вы добавляете свое видео и пользователи проекта начинают ваш ролик смотреть на те кредиты. Которые вы имеете в данном проекте, кредиты могут быть заработаны просмотром чужих роликов, то есть через раздел просмотр видео смотрите чужие ролики и зарабатываете кредиты, либо просто покупаете пакет кредитов, которые вам необходимы для раскрутки вашего ролика. Значит, как я уже сказал, я этот. Сервис оттестировал и проверил, то есть как на просмотры сделанные этим сервисом реагирует YouTube. Вот посмотрите какие результаты. Если в строке поиска YouTube написать "менеджер каналов YouTube", то что мы видим? Первые два места занимают занимают ролики, которые я выложил со своего канала, а третье место занимает ролик, который я выложил с канала Папы. Виктор Черноусов На этом канале нет вообще никаких видео, кроме данного ролика. И я никаких действий не выполнял с этим роликом, кроме как оптимизации и активности, сделанной с помощью сервиса компании СНЖ. Но YouTube его воспринял, все просмотры, сделанные сервисом, все лайки, которые сделал сервис. И как вы видели, ролик находится на первой страничке по достаточно конкурентному ключевому запросу. То есть, друзья, использовать этот сервис можно и нужно. Если вы хотите продвинуть свои ролики быстро и просто, не прикладывая особо никаких усилий, пожалуйста, регистрируйтесь в данном сервисе, регистрация бесплатная ссылка на регистрацию находится в разделе описания либо нажимайте вот на кнопочку регистрация которую вы видите в данном видео если у вас возникли какие то вопросы обращайтесь в skype либо мой либо партнеров у нас уже собралась компания людей интересующихся ютубов мы обмениваемся информацией я провожу бесплатные вебинары каждый четверг 8 часов то есть если вам интересно пожалуйста приходите получайте полезную информацию. Вокруг этого сервиса компании СНГ собрались люди, которые занимаются бизнесом и просматривают ваши ролики, именно люди, которые интересуются и развивают свой бизнес. Это целевая аудитория, то есть люди платежеспособные, то есть это бизнесмены, МЛМ-щики, инфобизнесмены и так далее. То есть вы получаете не просто просмотры, а просмотры от целевой аудитории. Плюс у компании СНГ замечательный маркетинг план. То есть если вы э, решите войти в эту компанию на платный аккаунт а он всего лишь стоит 30 долларов да и строить свою структуру в этой компании я вам помогу с рекрутирующим роликом по типу вот этого то в этой компании вы можете не только продвигать свои ролики но и зарабатывать хорошие деньги на структуре бизнес в этой компании делается легко и просто потому что эта компания однозначно с громадной перспективой то есть активная реклама проектам будет нужна постоянно. Поэтому данный проект будет только, разв... только развиваться. И мы успеваем в самое начало создания этого проекта. То есть проект очень молодой, в России появился относительно недавно. Приглашаю вас в свою команду. Приходите приходите на вебинары. Я либо партнеры мои дадут вам полезные советы, бонусы. По привлечению рефералов различные видеокурсы то есть на взаимоподдержку можете сто процентов рассчитывать в скайпе на вебинарах на почту пишите всем спасибо до свидания